Антолий Александрович, добрый вечер! Добрый вечер! Добрый, добрый вечер. вечер! Анатолий Александрович, после да, первого карантина, который вот у нас был в марте-апреле, в я так понимаю, что наша власть рассчитывала на благополучный вариант развития событий, а случился неблагополучный, да, и мы теперь за это расплачиваемся жизнями. Очень много людей, практически каждая семья в Казахстане потеряла Кого-то из близких, родных. И это очень сложно вот сейчас остановить. Сегодня заявили о том, что карантин вот второй карантин, продлен до конца июля. Я сама переболела. Вы в курсе, вы меня поддерживали две недели. Спасибо вам большое. И сейчас, конечно, очень много людей, кто еще уцелел, да, вот я их называю уцелевшие, они боятся. Это понятно, да. Никто не хочет заболевать этой болезнью, учитывая, какие риски да, она несет. Как поднять иммунитет? И второй вопрос — как поднять иммунитет, повысить иммунитет тем, кто уже переболел? Вы знаете, коронавирус в этом году перестроил сознание очень многих, но особенно тех, кто в этом разбирается и уникает глубоко. Я, по крайней мере, настолько глубоко вник в эту тему, что записал даже 24 ролика о том, что дает коронавирус, какие дает плюсы и минусы. Оказывается, у него есть и плюсы, как это не прискорбно в данной ситуации говорить об этом, но надо и об этом сказать, потому что это та точка опоры, на которую, став на которую можно избавиться от этой беды. Дело в том, что все болезни, все болезни, даже такие вроде бы идущие со стороны вирусы, они все-таки находят поддержку в голове человека или не находят. И от этого, в общем-то, этими определяется, кто-то болеет, а кто-то нет, кто-то умирает, а кто-то нет, заболев. И вы знаете примеры, когда врачи идут в очаг. Заболевания, больших таких инфекций, и с ними ничего не происходит. А другие, чуть прикоснувшись, тоже заболевают. То есть очень многое зависит от самого человека, от его состояния, от его головы, от его мировоззрения. Друзья мои, вот, э, я хочу обратить на это внимание. Проблемы. Здоровье или нездоровье, в первую очередь находятся в голове. И все те способы, которые я использую для того, чтобы было как можно меньше заболевших, я их применяю сейчас. Именно помогаю людям выстраивать голову, выстраивать новое сознание. Вот среди 400 человек, которые... Завершили курс, генетический курс, вот они, среди них заболела только трое. Трое и двое с Казахстана. Причем проболели легко. Но я не оставил это без внимания и стал исследовать, почему? Не должны были заболеть. И первая причина, это я все подвожу к голове, первая причина. Это некачественное выполнение тех заданий, которые были даны. То есть этот курс прошли не глубоко, не особо погружаясь, э так между делом, ну и так далее. То есть не. Ну, Только Я перерву вас. Я же тоже проходила этот курс, не до конца еще прошла, прохожу до сих пор. Но я заболела, мне кажется, я притянула эту болезнь, потому что я вела эфиры с людьми, которые болеют либо переболели короной. И вот в течение недели, мне кажется, я попала в это информационное пространство и просто притянула эту болезнь. Да, притянули. И, несомненно, это не ваш уровень болеть этой болезни. Поэтому я вам и предложил этот курс, и вы в него вошли. Но вы его не прошли до сих пор даже, понимаете? Я хочу вот на всю аудиторию сказать, что вы в этом случае, в общем-то, троечница. Двоечница. Даже, но ну, я немножко завысил оценку, уважаю. Нет, Антон Александрович, я, честно говоря, в процессе прохождения до сих пор, да? Просто он же не, не простой этот курс, его же нужно проходить осознанно, спокойно. Динамик, вы могли его пройти уже дважды. Все, Антон Александрович, прошу прощения. Так вот я к чему? Есть внутренние причины у человека. Дела срочные дела, там прочее, отвлекся и так далее. То есть не уделил этому внимания. Я почему говорил о курсе, Потому что его, да, он дан был свыше мне для того, чтобы я поделился в это важное время. И им надо было воспользоваться этим. И кто воспользовался, тот классно себя чувствует. У нас вот я провел специально встречу вот с тремя этими больными, которые оказались в нашем пространстве. И пригласил женщину, которая прошла первый курс, первый поток она прошла. А она иммунолог. Она находится как раз в постоянном контакте. В по... эпицентре. В эпицентре этих. Она постоянно в контакте с этими больными. И у нее ничего не происходит. Понимаете? То есть она, мало того, она беседует с ними. Она иногда даже привозят с, с, с диагнозом, а ночуют рядом с ней в ее больнице и уезжают уже без диагноза. То есть она еще исцеляет своим тимусом. Настолько важный этот процесс, настолько простой, настолько эффективный, а люди вот так не воспользовались. Ну ладно, сейчас говорим о части этого, сейчас поговорим в целом о стране, потому что Казахстан оказался... Совершенно необычная, неожиданная ситуация. Я, честно говоря, не ожидал такого процесса. Тем более, как мы сегодня с вами начали с минуты молчания, это, конечно, знаете, первый раз в моей практике такая, такая ситуация. И тем более, я, я уже говорил об этом ранее, сейчас хочу сказать, я люблю эту страну и хотел бы всячески помогать ей. Так вот, что я... Давайте... Сначала в общем, а потом да. только... Так вот, почему именно Казахстан оказался в этом, в такой... Почему? Я вижу три причины. Три первые причины. Есть еще причины. Но три первые. Первая причина. Вообще коронавирус, чуть-чуть отступление сделали, он обнажил очень многие проблемы в людях, в государствах, в отношениях. То есть он просто выявил очень много, ярко выявил. Потому что, ну помните, да, соединил во время карантина, соединил в семье тех, кто пытался как-то долго не находиться рядом и так далее. То есть людям пришлось очень глубоко взаимодействовать друг с другом. То есть очень много он сделал. И обнажились многие проблемы в обществе, в отношениях у людей, в семьях и так далее. Так вот, он обнажил и следующее в Казахстане. И вот на это надо обратить внимание, на будущее. И я думаю, вы, как просветитель, вам это нужно, на это обратить внимание. В Казахстане угнетенное положение женщин. Это одна из причин. Я считаю, это первая причина. То есть женщины недостаточно проявлены они или силой добиваются мужскими качествами или становятся лошадьми или покорные то есть нет вот истинного такого достойного, гармонии да? нет гармонии в отношениях мужчин и женщин вот это нет гармонии между в отношениях между мужчиной и женщиной вот это первая причина и а это основа жизни Мужчины и женщины это основа жизни. И там, где дисгармония, вот коронавирус открыл, вскрывает вот эти вот, вот эти вот язвы. Понимаете, это прям язва, потому что нельзя что уже в 21 веке мужчины и женщины должны строить очень гармоничные отношения. А в Казахстане я вижу еще раз, или угнетение женщин, подчинение по традициям мужчин и так далее, или она вырывается из этого и. Как говорится, меч в руки и летит, стуча копытами. Вот. А это ненормально. Одно и второе. Это первая причина. Вот на это обратить надо внимание. Вторая причина. Люди не берут ответственность за свою жизнь, вообще за себя. Они считают, что они люди маленькие, за них все можно, должны решать сверху. И они, в общем-то, себя считают не столь важными и ценными в своей жизни даже. То есть не берут ответственность за свою жизнь. А что такое взять ответственность за свою жизнь? А это значит быть здоровым. То есть надо заниматься здоровьем. Это значит строить хорошие отношения в семье, чтобы семья была счастливая. Надо строить хорошие отношения с родителями, с, с детьми, с обществом. Надо найти свое предназначение. То есть это, это все вот как раз твое достоинство. Взять свою жизнь в свои руки. Взять свою жизнь в свои руки и отвечать за себя. А не ждать, когда это решит правительство там, и так далее. Многие хаят, там правительство, вот оно там не то делает. А ты что делаешь? Ты не можешь на своих там, 50 квадратных метрах навести порядок, но ты э, оцениваешь работу правительства, которое... Ну, Знаешь, у нас сейчас, Анатолий Александрович, мы уже сами все взяли в свои руки, потому что к сожалению наша власть не справилась вот вы говорите что оголились очень многие у нас но ну, оголился вообще весь минздрав то есть мы увидели что у нас медицина на очень низком уровне что у нас да мы были на карантине март апрель почти май да но к этому времени там какие-то больницы открылись койки но не подготовились все равно у нас сейчас таблетки элементарно парацетамол невозможно найти в, в аптеке представляете и сейчас люди объединяются и помогают э, друг другу. Вот это уже для этого и есть такие события, как как. Чтобы объединить нацию, да? да. чтобы выявить язвы, убрать их, э, чтобы произошло обновление, а обновление сознания, люди взяли э, на себя ответственность и начали заниматься собой и своим здоровьем. Вот это вот важная вещь. И я думаю, после этого многое изменится и в жизни каждого человека и государства в том числе. Ну вот я сегодня разговаривала со своей приятельницей, она тоже говорит, я так жалею говорит, что я до вот этой пандемии не занималась своим здоровьем, не питалась правильно, не занималась спортом, когда особенно сейчас вот очень тяжелое положение у людей с хроническими заболеваниями. Да? То есть у кого сахарный диабет, у кого какие-то заболевания. То есть не выдерживают эти люди и, к сожалению, умирают. Поэтому вот, вот сегодня меня прям услышала вот эти слова, она говорит, почему я раньше не занималась своим здоровьем. Вот, пожалуйста, вот вам уже осознание к этому и ведет. Это один из плюсов коронавируса, что он пробуждает людей к тому, чтобы они занимались более активно своим здоровьем. И мы сейчас тоже этим занимаемся очень активно. Я еще, кстати, я еще создал второй продукт для здоровья. Это марафон, где каждый день я человеку даю маленькую порцию аудиопослания каждый день, и это 90 дней. Но за 90 дней это будет просто принципиально другое состояние. А это задание или просто нужно прослушать? Прослушать и некоторые упражнения простые, все по минутам, одна, две, три минутки, то есть. Я даю простые, но эффективные. Специально делаю подборку каждый день. И вот с 1 августа будет следующий курс. Пожалуйста, включайтесь. Минимальные цены, там вообще копейки. Но специально для того, чтобы, понимаете, это уже такое, такая помощь. И за 90 дней человек выстраивает совершенно другое, качественно другое состояние здоровья. Поэтому вот мы стремимся на этой волне помочь максимально людям Которые вот задают такие вопросы, почему я не занимался? Вот занимайтесь, начните, начните сейчас. Так вот, это вторая причина. А третья причина это как ни парадоксально может показаться, это с традиции, те традиции, которые не соответствуют сегодняшнему времени. Понимаете, некоторые традиции еще идут из феодального строя и несут еще те, те установки, те какие-то ментальные программы и так далее. Вы про то и говорите, да? Да. Про то и говорите, про свадьбы наши, про то, что массовое скопление? Нет, это, это частное правило. Нет, свадьба, радость здесь... Что а плохое? какие традиции? Про какие традиции вы говорите? А, которые, которые а, людей, например, ну вот это то, что из моей психологической практики. Вот у меня буквально, Два дня назад была женщина из Казахстана на консультации. Ну, не для меня это случай такой вот уникальный, а для Казахстана это норм. То есть она просто унижена в этом доме. Она вынуждена подчиняться, подчиняться родителям мужа, которые уже практически уже не соображают, но они ей диктуют, и она... Чувствует себя угнетенной. Понимаете? Она не чувствует себя свободной. А не свободный человек, вы угнетенный человек это почва для болезней обязательно. Это почва для страхов, для напряжения, для негатива и так далее. Понимаете? То есть уважать старших надо, ценить надо, но уважать современные тенденции, современные установки и правила, нормы жизни тоже нужно это должен быть соответствующий подход или такое, такая традиция младший сын должен жить обязательно с родителями вы знаете эту как правило из этого младшего сына ничего хорошего не получается он не может э, э, выйти в жизнь нормальным человеком да родителям надо помогать и все но все это можно обустроить по-другому и тот же младший сын должен Жить активной жизнью, самостоятельной жизнью, конечно же, помогать. Без, без сомнений, уважаемые родители. Я сам родитель, и мне я знаю, что это такое. И я очень уважаю свободу своих детей, уважаю их мнение. Я стремлюсь к тому, чтобы они жили своей жизнью, а не моей жизнью. И вот когда дети живут роди... жизнью родителей, ничего хорошего не получится. Понимаете? Ну, я, я так, просто. еще есть некоторые традиции, которые уже устарели. Раньше они работали. Сейчас они не работают. Другое время, другие энергии, другая информация, другая динамика жизни и так далее. Поэтому я бы э, предложил вот, э, достаточно много мудрых людей в Казахстане. Вообще, Казахстан, Каза, казах и мудрость – это, знаете, очень близкие, это синонимы слова. Мудрость всегда присутствовала в этом, чтобы пересмотрели те традиции, которые уже не работают, мало того, некоторые мешают развитию общества. И вот коронавирус показал и этот момент, что нужно шагнуть в новое время и взять лучшее оттуда, но от, от, убрать то, что не соответствует времени. 21 век новое тысячелетие другие энергии другое мировоззрение другое сознание нужно соответственно все все сделать ревизию все ну вот так вот вот это три основных момента которые я хотел которые я увидел исследую эту проблему Анатолий Александрович, я сегодня ездила в больницу отвозила обеды врачам и врачи, медсестры, которые вышли за этими обедами, они, я спрашиваю, вы уже переболели? Они говорят, нет, мы еще держимся. Я вот действительно удивляюсь. Вот я до того, как заболела, я себе внушила, что у меня очень крепкий иммунитет, что у меня есть антитела. Но когда я начала вот эфиры с коронавирусом, то есть вникала вот прям знаете, глубоко, я притянула эту болезнь, к сожалению, к себе, да. Какие вы дадите советы и рекомендации людям, которые не болели, у которых хороший иммунитет, но есть страх заболеть этой болезнью? Но дело в том, что страх как раз и является одной из главных причин, которая побуждает болезнь. Любую болезнь. Страх усиливает любую болезнь в человеке. А радость, наоборот, Отгоняет болезнь. Радость, смех, веселье. Я знаю человека, который болел очень серьезной болезнью. В принципе, он умирал, его отправили умер Но он что сделал? Он попросил, и каждый день он смотрел по три кинокомедии. Три кинокомедии в день смотрел. Утром дом вечером как говорится, на, на завтрак, на готовку. И он смотрел это три месяца. Через три месяца он пошел на поправку. Он только, потому что уже медицина не помогала, ничего ему только более удаляющие давали, и все. А, но постепенно-постепенно он и более уже не стал применять, и пошел на поправку и поправился. Через позитив, через смех, да? Через позитив, через смех, через радость.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 Даже у Тимуса крылья раскрывается, понимаете? То есть он же как бабочка начинает такой вот... Поэтому вот этот момент я бы обязательно посоветую Ищите способ порадоваться. Смотри. Не смотрите. Можно просто даже смотреть комедии, звонить к позитивным людям, окружить себя позитивом, музыкой, да, которая вызывает позитивные, может, какие-то воспоминания. Музыка обязательна, причем музыку нужно слушать классическую. А почему классическую? Ну, можно, конечно, и любимые песни это тоже будет приносить удовольствие, радость, но классическая музыка несет вибрации высокие. Она пришла из очень высоких сфер, еще называют э, музыка сфер, то есть из очень высоких сфер. Она несет высокие вибрации, а сейчас именно человеку нужно поднять вибрации, и радость она повышает вибрации. Дальше. И как можно меньше смотрите телевизор, как можно меньше вникаете во все те проблемы, которые есть связаны с коронавирусом. Потому что из телевизора, вы знаете, льется именно все то, что усиливает страх. У меня даже такое иногда возникает ощущение, что это делается специально, чтобы человека, людей запугать, и чтобы они еще более вникли в этот процесс. Не смотрите, не вникайте, оживите а вот на этой волне. И вы создайте вокруг себя вот этот островок радости своими близкими, с родными, с друзьями. Общайтесь на хорошие темы, анекдоты. Посмотрите, в интернете столько анекдотов классных, такие, которые ну, просто вызывают. Любым способом ищите вот путь для того, чтобы повысить свое состояние радости. Анатолий Александрович, я когда заболела, я, естественно, первый день у меня был страх, да, мне было страшно, потому что я не понимаю, что это за болезнь, когда у меня на шестой день была температура, мне стало вдвойне, втройне страшнее, потому что никогда в жизни у меня не было температуры больше трех дней. И в такие моменты, конечно, начинаешь думать, ну, во-первых, я не хотела ехать в больницу, да, то есть я не хотела, чтобы меня госпитализировали, я лечилась дома и стала королевой БАДов. У меня дома нарине, там, нанобальзамы, в общем, там, чего то все витамины я выпила, я саумал, саумал это, знаете, кобыль молоко. Саумал, кумыс, ламифорен, это есть такое, знаете, дальневосточное ламинарие. Затем что еще? А, затем я прорекламировала случайно, да, так получилось, что я рассказала о лекарствах китайских на 11 или 12 травах. В общем, оно мне реально помогло. И, в общем, я все, что вот вообще могло меня спасти, да, вот, БАДы, ну, в основном это БАДы, да, потому что антибиотики я не хотела пить. То есть это там Саумал, это Нарине, это Кумыс, это вот это ламинария дальневосточная, вот эти китайские таблетки. В общем, я все выпила и себя настроила, что максимум я должна болеть, ну, максимум, это 10 дней, да, минимум это неделя, а потом все, я должна быть живчиком, спортом, танцы подключила, музыку. И, в общем, две недели, и я сейчас перед вами здорова. А, скажите, вот растения, какие растения помогают действительно, чтобы не пить антибиотики? Ну, растения вообще друзья человека специально не растут для того, чтобы мои друзьями. Они... В принципе, на каждую болезнь человека есть растение или совокупность растений. То есть растения вообще это специально созданы природой для нашего здоровья. Это многие понимают, но мало кто этому следует. Вот, кстати, пока не забыл, вот в этой ситуации очень хорошо профилактика и даже лечение – это лимон и аспирин. Лимон и аспирин – это очень мощное такое лечебное средство. А теперь травы. Ну, конечно же, конечно же имбирь. Это Куркума, я... да? Да, это тоже. Я, например, постоянно пользуюсь этим, ну чисто профилактически вообще на вкус дальше конечно конечно же и такие простые профилактические вещи как ромашка как чеснок но не надо переборщить чеснок вообще эта вещь такая она двусторонняя но тоже острые такие вещи я перец тоже тоже так гоняет хорошо вот такие вот то есть элементарные в принципе и чаи, которые которые травны, травны которые нас болит трав когда много, там, много разных микроэлементов большой диапазон а, их фито всяких там спо, способностей открывается вот это самое такое самые простые но самые эффективные средства Uh -huh. uh, расскажите, пожалуйста, вот uh, я, у меня было желание, знаете, uh, я так поняла, что коронавирус, я не врач, я не могу утверждать, но я так поняла, что коронавирус – это болезнь крови, да, то есть uh, умирают, конечно, от пневмонии, uh, от ну из-за того, что легкие да, поражаются. Но все-таки это болезнь крови, вот как остановить на, перво, на первоначальном этапе, как только ты чувствуешь, что вот появились какие-то симптомы, есть ли какие-то медитации? Вот какая, какую практику применять для того, чтобы вот болезнь глубже не уходила да, в легкие? Знаете, вот я сейчас э, э, одну такую практику, раз вы сказали слово медитация, то есть таким образом вы разрешили мне выполнить одно простое упражнение. Оно действительно простейшее упражнение. Во-первых, а точнее, я, ну да, одно, пока одно, а там посмотрим. Вы представьте сердце, сердце свое, как солнышко в груди. Маленькое солнышко. По сути, сердце наполнено любовью, оно и есть солнышко. Так вот, это солнышко, пусть оно постепенно раскрывается все сильнее, расцветает, светится все ярче, ярче, ярче. Просто представьте это. Можете для, чтобы усилить еще эффект, положить руки, как бы от ваших рук идет тепло к этому солнышку, и разогревает его, разогревает, разогревает. И лучи расходятся по всему телу, да? И, лучи. и пошло, пошло, пошло. И оно закрывает, заполняет грудную клетку, в плечи. В шею, в голову вашу, в руки, в ноги полностью, полностью засветились. Дальше, дальше, дальше. Пусть свет идет вот этого вашего сердца, а вы радуйтесь, радуйтесь, любите еще больше, еще больше сердца наполняется любовью. И вы заполняете квартиру свою, заполняете свой дом, заполняете свой город, не бойтесь таких масштабов. Человек вообще, по сути, мощнее солнца. Думайте в это. Только сейчас это светлячки живут на Земле, а вообще человек, по сути, мощнее солнца. Но это отдельная тема. И вот, э, вот этот курс 90 шагов шагов здоровья, это как раз там все. А когда это... он начнется, Андрей Александр Александрович, 1 августа. Он 1 августа, да? Сейчас идет, но следующий можно включиться только в 1 августа. Вот, прям конкретно 1 августа начинается, и погнали. Так вот, заполняйте, заполняйте, заполняйте. И подарите это свое солнышко, свою любовь стране, другим людям. И еще, еще более, чтобы усилить ваш вот этот эффект, вы представьте, что у других людей тоже сердца, то тоже солнышки. Только они не светятся. А вы как бы ко всем людям посылаете импульсы своего сердца, солнышко. И говорите, мы все любим друг друга. Мы только забыли об этом. Мы все любим друг друга. И вот это, чтобы у каждого откликнулся на ваш призыв, вот в сердце солнышко. Таким образом вы помогаете не только себе, не только своим близким. Вы помогаете в целом стране. Ну вот такая простая практика. Анатолий Александр Александрович, спасибо большое. Мне кажется, знаете, что вот вы сказали в самом начале эфира такую важную вещь, что этот вирус не случайно пришел именно в нашу страну в таком масштабе. Да? Потому что сейчас... Я вижу, как нация объединяется. У нас же в Казахстане живет очень много национальностей, более 120 да, или 130 полнонациональностей, И все так сейчас друг другу хорошо помогают. Мы вот за три дня собрали деньги на 865 аппаратов кислородных концентраторов. То есть люди готовы поддержать друг друга, готовы помогать друг другу. Сейчас вот такая-то идет, знаете, вот мне кажется, что мы стали ближе друг к другу. Антон Александрович, я хотела бы, знаете, какой вопрос задать? Вот я вчера начала технику благодарности. Вот Расскажите про благодарность. Говорят, что когда ты умеешь благодарить, в твоей жизни происходят чудеса. Вы знаете, благодарность, вот несколько слов вообще являются самыми мощными, самыми мощными такими энергетичными словами, которые несут мощнейшую энергию. От Масара Емото, вы слышали, который исследовал воду, который фотографировал вот ее кристаллическую структуру воды, и он исследовал, под какими, от каких слов, какой она образ принимает, вода структурированная. И оказалось, что вот самые, сильные, самые сильные слова – это любовь, благодарность, свобода, радость, счастье. Счастье. Mm -hmm. пятое. Посмотрите, и вот я прям это постоянно повторяю. А что такое? Я повторяю, а во мне 80% воды. И вся вода моя структурируется под самым высоком смысле этого слова, словом, самыми высокими энергиями. Она приобретает качественно новое состояние. Любовь, я... благодарность, радость. Свобода, свобода, свобода радость, радость, радость счастье. счастье. Любовь, благодарность. Я прям вот так вот, знаете, как любовь, любовь благодарность. И, как, свобода, радость, счастье. Любовь, благодарность, свобода, радость, счастье. И знаете, и я прям ощущаю, как во мне вот эта вся, вся моя вода, ему 80%, она структурируется этими самыми. Заряжается, высокими. да? Да, заряжается этими высокими энергиями. Вот простейшие вещи, друзья мои. И мало того, от этого у тебя прям.. Улыбка на лице растягивается, тело начинает по-другому себя чувствовать, радуется этого процессу. А, Андрей Александрович, вот я сейчас а, слышу, да, ну и, и от своих знакомых, и от своих друзей, у многих сейчас а, родители, у кого-то мама, у кого-то папа находится в больнице. У меня вот тетя тоже находится в больнице. Вчера с ней разговаривала, 60 процентов поражения легких, да, пневмония. И я слышу, что у человека нет настроения.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 Делают не то. Иногда живут не с тем. Понимаете? И от этого они не летают. Они не летают. И по сути они все время со сложными крыльями. И чуть не, внешние обстоятельства у человека вообще настроение не пропадает. Поэтому используют... Вот сейчас многие находятся на карантине. Многие, многие в закрытом состоянии находятся. Ну как в закрытом. Много не погуляешь, так тогда друзья мои. Время дается для того, чтобы заняться собой, своим развитием. Сейчас в интернете полно всего. Находите то, что вам по душе. освойте. Ну, знаете, это же сложно найти, Анатолий Александрович, то, что тебе нужно. Вот я предлагаю, вот, друзья мои, идите к Анатолию Александровичу, он мастер. И идите на этот иммунокурс, который стартует 1 августа. Потому что если вы говорите, что минимальная стоимость... Через Телеграм, да, я так понимаю, будет приходить э, какой-то закрытый будет телеграм-чат, или что это будет? Да, это через телеграм, да, через да, телеграм. Да, вот, потому что вот ему на курс, который ой, генетический курс, который проходила, он такой более усложненный. Да, там нужно на сайте, там уроки делать, задания, там задание не выполнишь, следующему заданию не перейдешь. Поэтому я задержалась. Ну, он тоже не такой сложный, конечно. Всего 9 заданий. имею в виду, да, что он а, все таки более такой, а, вот его нужно осознанно проходить. А здесь, мне кажется, он проще, да, вот ему на курсе. А это проще. Каждый э, вечер ты получаешь на следующий день такое вот маленькое задание. Что ты должен сделать утром? И все. И вот каждый день что-то я даю новое, новое, новое, новое, маленькие, маленькие. там буквально несколько минут. Тебе не надо тратить много времени. Но благодаря этим минутам ты становишься другим. А а как ты... записаться, Антолий Александрович? Как записаться? Вот не просто это, э, ко мне на сайт, э, можно просто по-русски даже набрать. Сайт Анатолия Некрасов. И все, и вы попадете ко мне. Или, а если по-латыни, то aanecrasse.ru. Aanecrasse.ru. Аanecrasse.ru. Две буквы, две буквы a, да. Александрович, вот. а вот что касается, а, у меня разные были мысли, когда я заболела, я думала, может быть, мне облиться холодной водой, закаливание, может мне пойти в баню, то есть вот я не знала, как вот вообще, может ли это как-то помочь, закаливание, я не знаю, там, сауна, да, что может помочь? Вы знаете, вот всему свое время и место, во время, тогда, когда у вас температура, то, в принципе, такие процедуры надо поаккуратнее, в баню тем более, та же баня, знаете, ей тоже нужно пользоваться очень мудро. Очень мудро. Например, я, я, я сам баню очень хорошо люблю, знаю, я родился в бане еще. Поэтому всю жизнь в бане. Так вот, самая комфортная и лечебная баня ⁇ это низкотемпературная. До 60 градусов. Не обжигать тело. А наоборот, надо пропотеть, подольше побыть и пропотеть. Потому что потение – это вообще показатель выздоровления, показатель здоровья. У древних римлян даже было такое приветствие. Представляете, вот встречаются на улице, два римляна и спрашивают, как ты потеешь? То есть хорошо потеешь, значит, ты здоров. Понимаете? Почему? Значит, у тебя хорошо Работают, работает вся система, понимаете? И очищение организма происходит, потому что как раз через пот очень много происходит, вывод, вывод очень многих токсинов и всех болезнетворных микробов. Вы представляете, вот в человеке каждый день, каждый день, обратите внимание, уходит из жизни 70 миллиардов клеток. 70 миллиардов клеток. Они же должны как-то выйти. Они, это же это, это отходы. Они должны как-то выходить из организма. И вот потение это один из способов э, освобождения организма от, от, от хлама уже. Или от шлама, как правильнее сказать. Поэтому... Но, ну, у меня, Анатолий Александрович, как раз до сих пор я потею. и поте, Вот потела я прям с первого дня. Я вообще сама человек, который, ну, у меня вообще практически не бывает, да, такого, чтобы я прям выпила чай и вспотела. Тут просто воду попьешь, потеешь. То есть я до сих пор, вот я сейчас с вами веду эфир, пью чай, и до сих пор из меня выходит, то есть пот. И это, кстати, такой симптом тоже фирменный. Пусть выходит. Это э, происходит очищение. Очищается, вот через потение более всего очищается лимфатическая система. То есть та система, которая... Все выводит из человека. Поэтому по тени вот, многие э, используют дезодоранты. Mm -hmm. Категорически нельзя. Дезодоранты забивают поры и мешают выходу токсинов. Человек накапливает эти токсины. Скажите, ну как же запах? Запах бывает только у тела, которое больное или нечистое. Mm -hmm. Понимаете? Здоровое. Я никогда не пользуюсь э, э, дезодорантами, и э, кто ко мне приближается или так, ну, близко чувствует, э, они все отмечают, какой, какой приятный аромат здорового тела. Я не пользуюсь ничем. Понимаете? Поэтому вот этот момент надо учитывать, надо выводить тело в хорошее здоровое состояние, и тогда э, будет все, ну, окей, не потребуется химии. Вы знаете, косметологи даже предлагают делать с подмышками диспорт, ботокс, это когда мышцы перестают э, как бы работать и не выделяют, это вредно получается? Это вредно, потому что здесь как раз подмышками самые мощные лимфатические узлы и они как раз выделяют больше всего токсины и закрывая это, но токсины идут тогда по телу. Угу. Не выходят, получается. Антон Александрович, я думаю, что сейчас нас очень много смотрят беременных женщин. Я, честно говоря, сейчас вот просто вот больше всего мне жалко вот женщин, которые сейчас ждут детей. Да, потому что у нас даже в Нур-Султане открыли специальный роддом для женщин, которые болеют коронавирусом. Ну, беременных. У меня и сестренка тоже в положении заболела. Как им сейчас? Я представляю, какие у них сейчас, какое у них внутреннее состояние, да? Они в ожидании малыша. Переживаешь не только за свое здоровье, переживаешь и за здоровье своего малыша. Как э, правильно себя настроить, даже если болезнь тебя, э, скажем, настигла, задела, да? Вот как себя правильно настроить на то, чтобы все прошло хорошо? Ну, во-первых, я скажу для тех, кто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 Супер. Это на самом деле очень легко, ничего сложного. Так они, да вообще все легко. В жизни вообще все легко и радостно. Но там, где, ну, там появляется трудности. Хорошо, Андрей Александрович, и напоследок у нас 10 минут. А, дайте какой-то настрой людям, которые сейчас находятся в больницах, которые сейчас нас смотрят, чтобы они быстрее выздоравливали. И я вот э, смотрю, многие переживают очень сильно, вот кто болеет сейчас, пневмонией, да, на самом деле это же не раковое заболевание, то есть это излечимое заболевание. Ну, я уже много сказал для того, чтобы быть более здоровым в этой ситуации, даже находясь в больнице и находясь вот в сложных таких условиях. Радости больше, уверенности. Уверенности вот в чем. Имейте в виду, восстановить легкие можно. Потом говорит.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 Из, уберет все последствия. Это действительно не та болезнь, которая э, забирает гарантированно полностью. Нет, из этого можно выйти. И вот этот марафон 90 шипов. Вот эти, вот эти два. Э, 90 дней, да? Он будет длиться? Нет, 90, 90 дней, на три месяца. Это для того, чтобы вот в организме полностью, да? регенерация, полностью, полностью организм перестраивается. Через три месяца человек на всю жизнь будет здоров. На всю жизнь, причем на долгую жизнь. Я соглашусь Поэтому. просто ради того, чтобы быть с вами в контакте каждый день на протяжении 90 дней. Это же но, круто. Но... Это роскошь. <с> Андрей Александрович, вы знаете, да, как да. я горжусь тем, что у меня с вами эфиры, и для да. меня большое счастье, что несмотря на то, что я очень злая на этот вирус, но во время карантина я зато с вами познакомилась, и очень многое для себя открыла. Пожалуйста, уберите негатив в адрес этого коронавируса. Вот это тоже очень важно. Тот, кто в негативе, тот, кто не принимает, тот может заболеть. Имейте в виду, коронавирус так и ждет. Кто, кто ко мне плохо относится? Ага, Оп, попал. Все точно. Понимаете? Это в большой степени нам помощь. Но помощь для перехода в качественное другое состояние Заболевают и умирают те, кто менее всего готов к преображению, к преобразованию себя, кто-то меньше всего обращает внимание на свое тело, кто имеет отрицательные мысли, энергии и так далее. Чаще всего болеют именно эти люди, на них и коронавирус подхватывает. Поэтому не надо к нему негативно относиться. Это тоже форма жизни, которая существует на Земле. Нельзя, надо ко всем формам жизни относиться с любовью. Это и есть безусловная любовь, которая исцеляет, и которая человек делает абсолютно здоровым. И это возможно каждому. В любом возрасте. Вот мне 70 лет. И я вам говорю, в любом возрасте можно быть здоровым. Хотя я уже угробил здоровье в 30 лет, в 40 лет я умирал. А вот сейчас я чувствую себя намного здоровее, чем в свои 30 лет. Духи. Это все возможно. Андрей Сандович, живите, пожалуйста, долго, долго, здоровым и счастливым. Спасибо вам большое, я вас благодарю за этот эфир. И, друзья мои, пересмотрите этот эфир, если пропустили с самого начала, я сейчас его сохраню. Андрей Сандович, вам большая благодарность за этот важный для нас эфир. Я, честно говоря, прям, когда болела, я ждала, когда я восстановлюсь. И снова пойду в бой, но только с позитивными мыслями. Да. И я вас э, на слове ловлю, что вы будете выполнять каждую задачу. Теперь я буду отслеживать, потому что вы не выполнили, поэтому заболели. Все хорошо, Антолий Сандрич, договорились. Спасибо большое. С нами был Анатолий Некрасов, автор бестселлера Материнская любовь. Если вы мама, вы сейчас собираетесь в ожидании ребенка, обязательно прочитайте эту важную книгу. Анатолий Сандрич, спасибо вам большое. Спокойной ночи и берегите себя. Друзья, делитесь этим, этим эфиром со своими близкими, друзьями, чтобы как можно больше людей настроились на добро. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. До свидания, друзья.